Здравствуйте уважаемые коллеги на сегодняшнем видео уроке мы с вами рассмотрим возможность удаленного подключения к контроллеру Варенборд с помощью сети GSM для этого я использую оператора Tele2 и Покажу вам сегодня, как можно создать свой файл настроек, куда его необходимо разместить и как подключить. В принципе, в своей работе я использую и мегафон, так как у меня есть такие объекты. Пробуем тесты, сбиваем, все работает прекрасно. Итак, давайте приступим. Мой экземпляр контроллера пока еще не включен, я подсоединяюсь к нему по последовательному порту с помощью пати. Он у меня задействовал порт 10, подробно я описывал в уроке номер 2 как это делается и включаем контроллер. давайте наблюдаем загрузку ждем пока система нам предложит ввести вагин и пароль как обычно это root и варенборд соответственно Так, и wiring board так все мы вошли в системе давайте проверим доступные интерфейсы командой root как видим мы сейчас подключены только по беспроводной сети wi-fi воспользуемся этим и подключим команду программу WinSCP также знакомую нам по предыдущему уроку у меня контроллер висит в локальной сети по адресу 192.168.1.6 я подключаюсь так и как видите я нахожусь сейчас Файловой системе OneBoard. Основное, вот это ее корень. Основные настройки сети у нас находятся в разделе etc директория Network. Так, вот она. И здесь вы можете найти ссылку на файл интерфейс, находящийся в другом месте, но возможно доступ к нему и отсюда. Смотрим на этот файл, видим здесь настройки моей Wi-Fi сети, а также э, закомментированные настройки подключения к интернет провайдеру через GSM сеть. И подставляем сюда и пользуюсь, как, как я говорил ранее, провайдером Tele2, именно для него мы используем эти настройки. В том случае, если вы используете сим-карту других операторов, например, Мегафон, Beeline, то последующие настройки, пожалуйста, оставьте без заменений и файлы, относящиеся к Теле 2 тогда вам не нужны. Так, Сохраняем. И теперь нам необходимо в соответствующей директории положить файлы, которые будут отвечать за настройки так, для начала мы найдем vtc чат скрипс. здесь мы видим настройки для наших провайдеров различных и возьмем соответствующий файл, который я подготовил ранее бросим его сюда для теле это вот такое. Для остальных провайдеров, как вы видите, Билайн, Мегафон, ТС уже существуют настройки. Посмотрим, что внутри этого файла. Здесь порядок вызова через модем, APN. Единственное, что я вам на вашем месте поправил, если у вас не статический, не тариф с статическим IP-адресом а обыкновенным, динамическим то здесь необходимо переправить на интернет в соответствии с рекомендациями самого Tele2 сохраняем следующий файл мы находим в каталоге etc и здесь ctc PPP. ps здесь также находятся файлы соответствующие сотовым оператором мы берем теле 2 и копируем сюда открываем его для просмотра и смотрим так здесь все уже настроено для того чтобы можно было подключаться к теле 2 Единственное, я бы на вашем месте обратил внимание, что если у вас модем 3G, то используйте в этой строке вот такие настройки TTI ACM 0 а если же у вас 2G модем, то в этой строке необходимо исправить на TTI GSM ну, в таком виде Я оставляю в прежнем виде так. После того, как мы внесли в соответствующие каталоги нужные нам файлы переходим в терминальное окно Еще раз посмотрим, что у нас интерфейса PPP нет Мы его должны подключить Сначала стартуем наш модем Для этого набираем VB-GSM ON Запускаем его так, наш модем запускается запустился отлично В следующем нам надо включить э, настройки теле2 для этого мы играем п теле2 и поднимаем интерфейс пикипе 0 который используется для того, чтобы модем мог связываться с содовыми операторами. Для этого набираем в командной строке if up ppp0. Ждем немного, пока пройдет регистрация. Угу. Отлично. После того, как мы это сделали, давайте проверим, появился ли нужный нам интерфейс. Да, в моем случае он не появился, потому что по дефолту у меня стоит все-таки Wi-Fi. И я предлагаю сделать дефолтное соединение ppp0. Для этого наберем команду root-delete-default сначала правильно делаем это так и вторую добавляем по умолчанию ppp0 так, отлично Проверяем. Отлично. Видите, в числе в списке имеющихся интерфейсов появился BP0 и WAN. В данном случае я не потерял соединение с компьютером по Wi-Fi, но появился новый интерфейс. Чтобы подробные сведения узнать об этих каналах связи, мы можем использовать команду ifconfig. Вот PPP0 зарегистрировано с адресом 386 Ну и соответственно имеющийся Wi-Fi <coughs> После того как мы имеем связь по PPP0 можно проверить есть ли у нас связь с интернетом по этому каналу Я кстати могу для примера убрать Wi-Fi и оставить только пиппино для этого вводим команду if down 10 закрываем соединение с интернетом через wi-fi проверяем если у нас в списке vlan нет и теперь мы осуществляем пинг 8.8 отлично как видим пинг проходит значит связь по э, каналу GSM через 2 с интернетом у нас осуществляется так что теперь я бы хотел сделать попробовать так как наша система работает с mqtt то я предлагаю воспользоваться бесплатным сервисом Cloud MQTT для того чтобы можно было попробовать закинуть туда наши данные для этого вы должны зарегистрироваться на этом сервисе у меня там уже есть аккаунт адрес у него cloud mctt.com по-моему так dot так выглядит главная страничка мы логинимся так вот я зашел по своим логинам давайте посмотрим что у нас здесь в настройках в настройках как раз все что нам нужно есть это выделенный адрес для которого мы на который мы должны отправлять наши данные порт выделенный для этого пароль и э, логин теперь нам надо взять с вами, нам надо взять с вами и заполнить все эти данные. Файл расположен он у нас по адресу. Так, сейчас найдем какой-то адрес. То есть в корень TTC, там. директорию Конфди и вот этой Конфди есть такое ссылка на файл BridgeConf. Именно он сейчас нам и нужен. Открываем его. Лишний файл закрываем. Так, берем сайт Варенборд, образец, который мы можем использовать за основу и туда заполним. документация партборд настройка QTT моста Bridge вот берем отсюда этот файл вставляем вот сюда далее смотрим на те настройки которые нам данные здесь так, ну во-первых мы 20 здесь подставляем здесь подставляем вот этого юзера сюда Поставляем пароль. Ну, здесь в принципе можно любое подставить где клиент ID, я обычно подставляю наименование, вернее серийный номер своего контроллера он является уникальным, я думаю должен пройти, так проверяем все ли правильно Ага, порт я еще неправильно подставил 11830 вот отсюда берем подставляем его вот сюда так вроде бы теперь все правильно ctrl s закрываем после этого снова переходим в терминал и здесь нам надо подставить команду для перезагрузки нашего сервиса Mosquita. Так, опять я погашу мое Wi-Fi соединение, чтобы соединение оставалось только лишь через GSM-канал. Так, ой, никто сделал по-моему, 10. так, отлично, проверяем. PPP. так а теперь нам надо зайти после того как мы создали это в раздел раздел раздел connections так как видим в разделе connections вот у нас появился адрес с которого мы заходим в логах что посмотрим в логах мы видим что new connection также с этого адреса и посмотрим что у нас там с передачей данных сейчас происходит так для этого для этого для этого нам надо зайти websocket.ui mm -hmm. так вот видите connected сообщения и у нас бежит здесь ползунок который показывает накопление данных которые передаются с контроллера в очередь где мы можем их принимать и обрабатывать в случае если у вас есть платный аккаунт на этом сервисе то вы можете и дальше куда-нибудь их использовать Наш сегодняшний урок получился достаточно длинным, поэтому по подключению OpenVPN я, пожалуй, расскажу в следующем видео. А сегодня давайте я продолжу про блок питания, который хотел рассказать про в прошлом уроке и то, что использую в своей работе, в проектах блок питания производства Bastion, наименование SCAT, модель у него, по-моему, 12201. Он имеет вход для подключения аккумуляторной батареи и выход, который индицирует пропадание сетевого напряжения, которое я как раз хочу и показать, как я использую в своей работе. Для этого я взял проводник, вывел его в эту часть и хочу подключить его вместо OneWire, используя этот вход как цифровой. Для этого давайте зайдем во вкладку Configs и в ниспадающем меню выберем Hardware Modules Configurations найдем в самом низу списка W1 Terminal Mode и здесь как раз есть переключатель, который отвечает за режим работы этого входа по умолчанию он установлен как OneWire Master мы же его переключаем на Discrete Input сохраняем ждем пока сохранится пока сохраняется я могу вытащить и подключить к, к этому входу к этому контакту наш проводник вот и дальше уже переходим опять во вкладку Devices опускаемся в панель discrete input output видим что в самом низу появилась э, дополнительная Индикатор W1IN как раз и отвечает за работу нашего устройства, за индикацию включения-выключения. Сейчас он в положении включено, то есть наше внешнее напряжение присутствует. В случае пропадания внешнего напряжения от аккумуляторной батареи продолжает работать контроллер, а вот индикатор W1IN перешел в положение выключено. И вот это как раз свойство мы можем использовать в своей работе для того, чтобы сформировать тревогу, какие-то действия предпринять, программно это обработать. Вот, я вам предлагаю это использовать. Ну а на этом пока все. Счастливо!